вот, друзья, всем привет, с вами Банан Уван и сейчас мы будем проходить карту Глади Ревенж. И это у нас скоро карта, поэтому мы сегодня будем пугаться, давайте-ка а, приступать Я появился здесь, что у нас есть? А, правила Играть в Game Mode Adventure должен уже стоять, если нет, поставьте Дальность прорисовки 6 чанков Ага Креатив uh, использовать во время багов и прочего. Яркость от 0 до 40%. Я себе поставлю uh, 25. Далее. Не, испо... Не использовать клавишу F5. Далее. Играть с Optifine версии 1.16.5 Играть ночью с выключенным светом Использовать наушники для большей атмосферы Во время прохождения не пить ничего горячего Вообще не пить Ведь из-за скримеров вы можете пролить на себя И обжечься У меня тут с собой кофе ну. Но... Да ладно а, Включить звуки на максимум Чтобы было атмосфернее играть Примечание Тут можно ломать кружки Важно на карте присутствуют скримеры. Карта предназначена для одного человека. Но можно пройти с друзьями. Uh -huh. Так, вот тут у нас создатели. Угу. Uh -huh. Доп-информация. ВК создателей. Не входить, а то бан. Так, окей. Отключить столкновение. Получается, наверное. Предыстория. А, спойлеры, не. Не, тогда, если спойлеры, то нам не надо. Владислав Иноти, Блади ревенж. Уеба. А кто это? Кто мне звонит? Надо бы посмотреть. Алло, кто это? С кем я говорю? Неизвестный. Привет. Ты, скорее всего, не помнишь, кто я. Прошел год с того момента, как из-за тебя погиб близкий мне человек. Настал час расплаты. В подвале... У университета заложена бомба. Если она взорвется, погибнут все, кто находится внутри. В том числе и ты. Тебе решать, идти или нет. Если это все правда, то мне нужно срочно идти в подвал. Ну, ну крутая модель а, телефона. Единственное, что выпирает вот эта вот фигня. И можно было бы это подправить, но, наверное, автором было лень, либо еще что-то. Так. У, кружка прикольная. Yeah. Так. Давайте-ка чуть потише сделаем. Я немножечко боюсь. Так. Капец. Это у нас лифт. Да? Да, но он не работает. Ага, вот лестница. Но... Мне сюда не надо. У, прикольно. Прикольно сделано то, что определяется. Так. Там стул, тут кружечка стоит. Ну, прикольно, прикольно, мне нравится. Так, ну сюда я не могу пойти, ясен. Пень. Так. Значит, нам надо двигать э, сюда. Так. Так, ну здесь у нас ничего я не думаю то, что в туалете мы там что-нибудь полезное да найдем. А. Так, я, пожалуй, кружечку кофе подальше себя поставлю нормально так. У, а. выходишь у тебя и типа ветерок, прикольно, прикольно мне нравится. Мне уже нравится, как карта выполнена. Выполнена она довольно-таки а, качественно. Так, а нам сюда, наверное. А нет. А куда нам? Наверное, сюда, раз здесь открыто. Идти в подвал. Так, камень. А, и можно сломать стекло. Белая стеклянная панель. Ага, вот нам сюда, кажись. Либо сейчас... Давайте-ка сначала пройдем а, Туда Ну Сейчас Вот Теперь вот так Надеюсь, что все так и задумалось Что? Живу на 3к месяц Вчера поймал голубя и съел Нормально Тут две комнаты с белым стеклом. Так. Давайте-ка вот сюда поем. Угу, здесь закрыто. Так. Здесь ничего. А вот. Ключ. На нем э, подписано кабинет охраны ага теперь, наверное, нам можно отправляться в подвал. вот 3D, 3D модель ключа тоже выполнена неплохо, но здесь, правда, текстурки э -э, чуть-чуть россиянка. у, -у, -у кад сцены. вот черт, дверь не открывается. надо найти ключ. я слышал, он в комнате с белым стеклом, но как мне туда попасть? А, а здесь единственная проблема то, что, ну, типа, не заскриптовано, что а, как сказать типа он не определяет ну если у тебя сейчас на данный момент с собой а, ключ так ну-ка еще раз давайте-ка подойдем нет интересно тогда получается нам надо еще раз обсмотреть может я что-то пропустил здесь получается ключ это кабинет охраны угу. Вот я сюда пришел, здесь у нас а, ничего, так, <с> ну это смешно в принципе, так мне нравится то, что здесь именно такие вот объекты, они прикольные, а, стоять. Я что-то наверх не смотрел, так, может автор сюда попрятал, но мне кажется, это будет бредово типа если уж карта выполнена вот так, то я не думаю, что чтобы что-то запрятать надо будет использовать такой э, тупой способ, хотя кто его знает. Так, все, включил свет, получается, да? А, я не знаю, где искать, еще. Ключ, но по сути, по сути я его уже нашел. Или нет, я не понимаю. Может здесь еще одна комната есть. А, странно. Так. По сути, вот я должен ставить куда-то здесь. А, значит, так, пацаны. Я не знаю, был ли это баг или еще что-то, но... А, я ну выдал себе этот ключ и ну, здесь вы меня поймете капец ой ой ой вот черт дверь в подвал закрылась пути назад нет придется идти дальше так здесь все у нас заколочено подписано ну какая то фигня на нем написана и ставить можно на глину так, и здесь, смотрите, вот Теперь он такой более темный, что ли Так, капец Ну уже, кстати, мне нравится Архитектура Вроде этот коридор, вот это Та самая дверь, скорее всего, бомба тут Вот, блин, свет вырвался, надо бы Проверить щиток Зажигалка и зип Прикольно Прикольная зажигалочка, мне нравится так, починить электричество нам надо сейчас. А... а где мне его чинить? Не понял. Там получается <А> или где? А, вот. Ля, капец. Сейчас именно становится более нагнетающим. Можно было бы еще добавить автору эмбиент uh, на карту. Вот. И тогда было бы вообще крутяк. Ставить на обтесанное дубовое бревно. Так. Ага. И сейчас скример будет. Yeah. Чекайте. А, нет. Ну, уже как бы атмосфера нагнетающая. Ууу, вот это очень прикольно сделано. До.. Да. Не, видно то, что автор именно вот прям постарался над картой. И вот то, что всякая цель высвечивается, это тоже прикольно. Хотя я бы сделал бы вот тут вот. А вверху босс-бар сделал бы его, допустим, прозрачным. И то есть у тебя будет высвечиваться, то есть реально как какое-нибудь задание. Так, здесь уже дверь открыта, мне страшно. Эээ... А вот, вот и щиток. Сейчас починю и пойду в ту дверь. Все исправлю. Интересно, почему щиток сломался? Ладно, не важно. Надо идти в ту дверь сверху. вот сейчас. Вот сейчас должно вот что-то по.. Ну, определенно произойти должно. То есть автора еще. Ой, рассказчика не смущает то, что здесь стулья подвешены все дела. То есть это, это его вообще не смущает. Так. Идти обратно к двери. Если я не ошибаюсь, то бомба тут. А? Тут кто-то есть. О, ебать. Ебать. Что я тут делаю? Что это за место? Надо выбираться отсюда. Ебать, тут реально я лежу именно. Прям охуеть. Ебать. Ебать, вот это скример был. Охуеть. Что здесь? Это университет тот же самый, да? Да. Мне страшно. А здесь я не могу. Почему имбин закончился? О, тут есть здесь печерская, которую можно вызвать помощь. Где? Где эта диспетчерская? А мне ключ надо найти. Еба! Охуей! Давайте к нему пойдем. Еба! Охренеть! Uh, так, ну вот это прикольно. Можно было бы, правда, сделать адекватный подбор. Жаль, нельзя с ноутбуком взаимодействовать, Это тоже... Uh, можно было бы как-то, да, обыграть. Почему темнее стало? Yeah. Вот я и здесь. Осталось только связаться со службой спасения. Что-то мне нехорошо. Yeah. Что? Я снова здесь? Что со мной происходит? Ладно, нужно снова найти выход. Надеюсь, я выберусь из этого проклятого места. Ой, ядрить. Вот я дурак. Здесь прям двери типа выбито, Прикольно. Прикольно. Капец, Эмбин такой нагнетающий. Но мне страшно, мне страшно. Пожалуй, мне это пригодится. лом. Так, я могу взять? Да, свечку я в левую руку могу взять, и если что, буду от него отбиваться. Капец. Наверное, вам чуть погромче надо сделать, а то вы, скорее всего, не слышите. Ну, мне карта очень уже нравится. Капец, она нагнетает такую атмосферу. Мне прям страшно. А, так, здесь я не могу пройти. Ага, я вот это могу ломать. И сейчас тут фига, кстати, думал, сейчас сломаю, и он там стоит. Я уже, блин, так, так. ну нам единственный путь сюда. Я думал, он оттуда посмотрит там. Можно было бы так сделать, но, видать, автор не захотел. Очень жаль. Это было бы прям, ну, намного страшнее. Так. Че у нас а, модели очень, ну, такие миним минималистичные, но все же крутые, мне нравятся. Видно, что автор постарался над картой. Ambient очень крутой, мне нравится. Нагнетающий. Так, здесь. Здесь у нас ничего. Я, если что, короче, будут дубасить этого аварий. Но, кстати, можно было бы убрать то, что когда ведущие руке там типа вот это можно было бы убрать. Но, наверное, автор, опять же, не захотел. Видать, лень. Да. Это кто сзади? Это сзади, по-моему, было. Ядрит, что так страшно? Ну мне, кстати, надо найти какой-то какой-то ключ, uh, потому что там там ключа нету. То есть я ту локацию не очень хорошо обыскал все-таки. Не mm. могу туда посмотреть. Вообще не могу. Так, а мне надо там. Повзаимодействовать. А, минус в том, что блоки выпадают. Это бан. Это бан. И здесь у нас ничего нету. В смысле? А, а где ключ? Так. Ну, сюда я не могу пройти. В смысле, где мне его искать? Да. О, а здесь не закрыто. Но здесь ничего нету. Вот в чем прикол. Да. Так. Значит, идем обратно. Постройки, кстати, тоже хотелось бы отметить. Выглядит довольно-таки круто. А я могу, кстати, с унитазами взаимодействовать, нет? А, а жалко. Жалко. Хотелось бы взаимодействовать. А, уж ну, что я уже ссать хочу. Капец. Так. А, вот он ключ на полированной границ стоит. Да, все верно. А, Идем. Получается, да. да. Так, ну давай скримак, вылезай, я тебя как отдубашу. это доска упала на голову девушки, врачи приехали. Позже. Она... О, опять скример. Ты, я все вспомнил. Куда, куда я опять перем... переместился? Неужели это все иллюзия? Надо бы выйти из этого здания. Теперь у нас другая цель, да? Выйти из здания. опять здесь уже лабиринт какой-то так светло-серая стеклянная панель именно тот самый камень который мы могли использовать там так а... теперь в смысле где я? Ч мне показалось ли тут Какие-то частицы были. А, вот. ну вот это такие типа частицы пыли. Ну, прикольно, да-да-да. Да-да-да. Mm. Теперь надо нам найти вот эту вот светло-серую стеклянную панель. Uh, возникает вопрос, где... По сути, <с Dylan> <с Dylan> стеклянная панель это будет у нас окно. <с Dylan>, да? Если логично так судить. Так, здесь ничего. Я уже запутался. А, вот, наверное. Да. О. Да ну. Я что, выб выбрался? А ну-ка. Не твое место. Капец. Очень, очень много Здесь такие частицы летают, мне очень нравится. Так, так. Теперь мы идем сюда, да, по сути. А -а -а. Так. Уу. Воу. Воу. Так, опять мы сюда вернулись. Сейчас я ломом отдубашу эту тварь. Так, если она меня напугает. Ладно, я не отдубашу, мне очень страшно. Так, идем сюда. Налево направо. Давайте налево. Стоп, мне знакома эта дверь. Я я мог ее раньше... А, точно, вспомнил, эта дверь ведет другую часть леса, из которой я могу попасть в город. Ага, то есть мне надо теперь найти а, для нее ключ, а чтобы ее найти, надо двигать сюда. Так. Но единственная, единственная проблема это то, что а, здесь дверь закрыта. Так. Здесь открылось? Нет. А где мне искать ключ? Не, ну я не понимаю, где мне искать ключ. Так. Ладно, так, давайте-ка идем. Идем. Угу. Вот здесь у нас дверь находится, да? Да, здесь у нас дверь находится. Все, сюда не должен подходить вообще. А -а -а -а. Так. Так, пацаны, вот я здесь пропустил дверь, я заметил только сейчас. Так. Ну что же, идем к приключениям. Здесь еще одна дверь, здесь она закрыта. Так, здесь у нас лестница. У, -у, -у, -у, -у, -у. у, -у, -у капец, здесь, здесь кровь. Ну Значит, скример скоро, скоро будет. Хебать. Хебать. А че так страшно? А можно, не, пожалуйста, можно, не надо. Я сегодня уже насмотрелся, скримеров. Так. Ага. Для капутск страшно. Правда, здесь ничего нету, да? Ну да. Так, на модели мне нравятся Крутые, да. Здесь еще одна дверь. Так, ну ладно, пацаны. Если вам... Давайте-ка на этом будем заканчивать. Если вам понравилось прохождение, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, возможно будет еще одно прохождение, всем удачи, всем пока.